как Су-30 стал самым популярным тяжелым истребителем на экспорт, опередив по продажам F-15. Су-30 лучше всего подходит на роль передового и высококлассного, но относительно недорогого истребителя поколения 4+, на мировых рынках, считает редакция журнала Military Watch. По ее мнению, самолет продолжит пользоваться значительным спросом, несмотря на давление США на потенциальных клиентов а с 2018 года и угрозу экономических санкций. С середины 1990-х годов Россия активно продает свой двухмоторный тяжелый истребитель Су-30, по классификации НАТО «Фланкер» или «Фланкер». Благодаря клиентуре на четырех континентах Су-30 стал самой популярной экспортной моделью в своем семействе. Истребитель строится на усовершенствованном планере еще советского Су-27, поступившего на вооружение в 1985 году как аналог американского F-15 Eagle «Орел». Изначально он предназначался как дальний перехватчик советской ПВО с расчетом улучшить и без того непревзойденную выносливость конструкции. Самолет поставлялся в двухместной комплектации, которая больше подходит для дальних полетов, Однако с распадом СССР российские ВВС не закупили его в сколько-нибудь значительном количестве. Тем не менее, получив новую роль многоцелевого истребителя высокой выносливости с более совершенной аппаратурой и системами радиоэлектронной борьбы, Су-30 заинтересовал иностранцев. Кроме того, самолет получил одну из точнейших в мире систем наведения воздух, земля и противокорабельное вооружение, сохранив при этом улучшенные параметры оригинального планера. Характеристики воздух. Воздух также значительно улучшились в конце 90-х, когда по условиям сделки с Индией самолет получил ряд технологий с истребителями Су-35 и Су-37, включая дестабилизаторы и двигатели с управляемым вектором тяги для большей маневренности. Эти истребители считались самыми маневренными в мире, Пока в декабре 2005 года ВВС США не приняли на вооружение F-22 Raptor «Хищник» с сопоставимыми характеристиками. Индийская модификация Су-30 легла в основу большинства будущих Су-30, которые выпускаются как на экспорт, так и для нужд ВВС и ВМФ России, те с опозданием приобретают истребители с 2009 года. Американский F-15 Игл сохранил сопоставимые с Су-30 возможности в ряде областей. Орел оказался даже быстрее, но ему не хватало маневренности, системы инфракрасного поиска и отслеживания, а также вооружений, как у фланкера. Кроме того, Су-30 стоил вдвое меньше, и Россия с готовностью продавала истребители практически любому покупателю, от Уганды и Анголы до Китая, Индонезии и Индии. F-15 же в первые 25 лет своего существования экспортировался лишь трем ближайшим оборонным партнерам Америки, и даже ослабленные ограничения на экспорт все равно оказались гораздо жестче, чем для су 30 Американским союзникам более низкого уровня, например, Египту и Ираку, пришлось довольствоваться одномоторным легким истребителем F-16 Fighting Falcon, боевой Сокол. Хотя его возможности значительно уступают обоим самолетам для завоевания превосходства в воздухе, а не союзникам высококлассные американские истребители не полагались вовсе. Запреты на продажу оружия ряду государств из-за смены режима, например, Ирану в 1980-х годах, Индонезии и Пакистану в 1990-х и Египту в 2013 году, причем под них попали даже запчасти для уже поставленных истребителей. Как это было с иранскими F-14 или индонезийскими F-16, отвадили ряд государств от приобретения американской техники. Яркими примерами стали те же Индонезия и Египет, где заказы на американские истребители иссякли даже после восстановления отношений. Причем первое выбрало Су-27 и Су-30, а второй — Мега-29, а затем Су-35. Кроме того, в США устанавливают обширные ограничения на использование самолетов высокого класса типа F-15 и даже оговаривают условия на аэродромах их базирования. Все это подорвало их привлекательность по сравнению с Су-30, которые можно использовать свободно. Гораздо более доступная цена российского тяжелого истребителя поколения 4+, для завоевания превосходства в воздухе по сравнению с американским одномоторным легким истребителем F-16 стала залогом популярности Су-30. Интерес к нему вырос еще сильнее из-за возможностей нанесения точного удара и противокорабельной защиты, благодаря им самолет стал более универсальным в использовании по сравнению с Су-27 и f 15 c Широта модельного ряда под разные бюджеты и эксплуатационные требования клиентов, от самых навороченных вариантов МКМ, МКМК MK для Малайзии, Индии и Алжира до более дешевого МК-2 для поставок в Венесуэлу. Ангола и Вьетнам, стало еще одним важным фактором в его пользу. На кризис в Тайваньском проливе в 1990-х, когда ВМС США направили авианосную ударную группу на расстояние менее 100 километров от побережья Китая. Пекин ответил заказом на су 30 МК МК-2 для решения морских ударных задач. Оперативные поставки произвели революцию в возможностях Китая угрожать западным военным кораблям с воздуха. Страна также заложила основу для предотвращения доступа в морскую зону, так называемое ограничение и воспрещение доступа и маневры или А2АД, с тех пор китайская система стала одной из самых эффективных в мире. Кроме того, парк Су-30 МКК на АК прошел модернизацию и получил передовые боеприпасы китайского производства как для завоевания превосходства в воздухе, так и для борьбы на морском театре. И если Су-30 остался в массовом производстве как дешевая альтернатива более современному и эффективному Су-35, то F-15, наоборот, значительно подорожал и превзошел по цене даже малозаметный F-35A. На сегодняшний день F-15 – самый дорогой американский истребитель из доступных на экспорт, кроме авианосных. Модификации F-15CG, F-15C и F-15Q, разработанные для Сингапура, Саудовской Аравии и Катара соответственно, получили усовершенствованные радары с активной фазированной антенной решеткой а Благодаря этому функциональность датчиков по сравнению с Су-30 выросла. Но и стоимость по сравнению с фланкёром возросла на треть и перевалила за 100 миллионов долларов. В сочетании с дороговизной боеприпасов американского производства по сравнению с российскими аналогами последние варианты для подавляющего большинства клиентов оказались вовсе недоступны. Эти затраты делают новейшие варианты F-15 более дорогими, чем даже большинство истребителей пятого поколения включая российский истребитель для завоевания превосходства в воздухе Су-57, который уже предлагается на экспорт целому ряду клиентов, а также F-35A. Таким образом, логично предположить, что Су-30 лучше подходит на роль передового и высококлассного, но относительно недорогого истребителя поколения 4+, на мировых рынках. Вероятно, он продолжит пользоваться значительным спросом, несмотря на давление США на потенциальных клиентов,